Блять, из меня торт, правда, никакой, <как> блядь. о блядь. забивает. Пам, блядь. Друзья, эта херня весит больше, сильня, я, отвечаю. Ай! Скоро мы поим, Крипал, Белгород, Белгород!